Ключи тип 2380-208 предназначены для затяжки винтов с крестообразными фрезерованными пазами при креплении насадных торцовых фрез на оправках. Ключи изготавливаются по стандарту DIN и применяются для затяжки винтов тип 2380-210 по ГОСТу и DIN. Линейка размеров ключей от 1 до 7. Охватывает посадочные диаметры от 13 до 50 мм. Выступы на ключе зацепляются за шлицы на гайке и осуществляется затяжка. Применяются с оправками тип 2320, тип 2340 и тип 2360.